Эй, посетители психушки Немиркин, вам трудно решить, является ли ваш друг настоящим другом? Что вы имеете в виду под словом «настоящий»? Вы можете спросить. «Ну, я говорю о друге, который преследует ваши интересы». Друг, который искренен с вами и не хитрит. Если у вас есть друг в течение некоторого времени, но вы чувствуете себя несчастным или что-то не так, возможно, вам стоит уделить время, чтобы определить, является ли этот друг настоящим или токсичным. Вот шесть признаков того, что они не являются вашими настоящими друзьями. Первый – они не проявляют интереса и не спрашивают о подробностях вашей жизни. Насколько ваш друг интересуется вашей жизнью? Спрашивают ли они тебя, как прошел твой день? А если спрашивают, то слушают ли они или делают вид, что не могут дождаться следующего разговора? Настоящий друг – это просто настоящий друг. Поэтому если они спросят, как дела, то сначала это может быть вежливо, но если вам есть что сказать, они обязательно выслушают и поддержат. Они заботятся о вас и просто хотят узнать вас получше. Надеюсь, что и вы проявите к ним такую же поддержку и заботу. Второе, они ненадежны и их нет рядом, когда они вам больше всего нужны. Друзья помогают вам, особенно когда вам тяжело. Если ваш друг не может перестать говорить о себе и своих проблемах, не обращая внимания на ваши собственные, то, скорее всего, он не настоящий друг. Возможно, вы активно выслушиваете все их переживания и сложные ситуации. Сегодня мне пришлось выносить мусор. Там скопилось так много посуды, и она так плохо пахла. Джейсон мне так и не перезвонил. Мой хорек умер. Ладно, последнее было очень плохо. Так что будьте рядом с ними, но если однажды наступит ваша очередь, поговорите о своих заботах. А они лишь прервут вас, сказав «Ой, мне пора». Или они даже не удосуживаются спросить. Не стоит даже беспокоить их, если только это нередкое явление для них, и они через что-то проходят. Скорее всего, они направляют всю свою негативную энергию на вас и забирают всю вашу позитивную, не утруждая себя отдачей. Если вы все еще хотите остаться друзьями, и если происходит что-то еще, расскажите им о своих проблемах, упомяните, что они не были рядом с вами так часто, как вы рассчитывали. Если они все еще не хотят слушать, скорее всего, вы находитесь в токсичных отношениях. Номер три. Они очень критичны по отношению к вам. Некоторые фальшивые друзья могут быть чрезвычайно критичны по отношению к своим друзьям. Помните, что ваш приятель не должен быть вашим самым большим критиком. Они должны быть вашим самым большим поклонником. Некоторые друзья могут предложить конструктивную критику, потому что они хотят для вас лучшего и хотят видеть, как вы совершенствуетесь. Они честны, но, скорее всего, сделают это по-дружески, если они хорошие друзья. Если ваш друг токсичен, он, скорее всего, просто пристыдит вас, а не даст полезную критику. Если же это хороший друг, он может просто дать добрую порцию честности и совета. Номер четыре. Если они просят прощения, их извинения не звучат искренне. Ваши друзья просят прощения, когда они неправы. Нет? о о, -о, -о. А когда они извиняются, их извинения звучат искренне? Нет? Вдвойне о о, -о, -о. Если ваш друг игнорирует вашу дружескую озабоченность с выражением лица, то, скорее всего, он не настоящий друг. Если ваш друг извиняется, когда не прав, но это звучит примерно так «мне жаль, что ты так себя чувствуешь», значит, он не берет на себя ответственность за свои вредные действия и не признается в содеянном. Хорошие друзья могут признать свою неправоту. Затем они постараются исправить любое негативное поведение, которое влияет на их дружбу. А вы делаете то же самое? Номер пять. Они ведут счет тому, сколько раз вы ошибаетесь. Держит ли ваш друг обиду? Держите ли вы обиду на них? Токсичная дружба часто подразумевает, что один или оба друга ведут счет ошибкам, которые совершил другой. Когда вы снова сделаете что-то, что их расстроит, или, возможно, вы поссоритесь, они вспомнят все разочарования и негативные вещи, которые вы сказали или сделали. Ссоры иногда выходят из-под контроля, но токсичный друг будет поднимать счет на табло только тогда, когда ему предъявят его ошибки. Они будут использовать все те случаи, когда вы делали что-то подобное, как средство, чтобы не извиняться и не брать на себя ответственность за то, что они сделали неправильно. Хороший друг честен и прислушивается к проблемам своего приятеля. Хотя все могут спорить, здоровая дружба наполнена здоровыми конструктивными дискуссиями, а не токсичными ссорами. Итак, если ваш друг ведет себя немного вредно по отношению к вам, как вы поднимете этот вопрос? Лучше всего сделать это путем здорового, открытого обсуждения, чтобы не допустить эскалации ситуации. Если они все равно не сдвинутся с места, тогда вам придется решить, действительно ли они хорошие друзья или нет. И номер 6. Они играют на вашей неуверенности и заставляют вас чувствовать себя несчастным. Чувствуете ли вы себя несчастным рядом со своим другом? Неуверенным в себе? Вам не обязательно чувствовать себя самым радостным человеком рядом с другом, это нормально. И могут быть моменты, когда вы чувствуете себя нервным или несчастным. Но если ваш друг заставляет вас чувствовать себя плохо, это может быть еще одним признаком того, что вы находитесь в токсичных отношениях. Вы не должны всегда чувствовать себя на грани рядом с другом, боясь его очередной критики или резких слов. Возможно, они отпускают ехидные замечания или всегда считают себя выше вас. Токсичный друг может играть на вашей неуверенности в себе, чтобы почувствовать себя лучше. В дружбе необходимо удовлетворять обе потребности, не задевая чувства другого и не заставляя его чувствовать себя несчастным. Отмечайте, как вы себя чувствуете после каждого общения с ними. Возможно, в следующий раз вы проведете с ними время весело, но вернетесь ли вы домой с чувством разочарования, унижения или неуверенности в себе? Это происходит из-за чего-то, что они часто говорят или делают. Если да, то, возможно, у вас просто токсичный друг. А вы замечаете какие-либо из этих признаков в своей дружбе? Лучше всего либо открыто обсудить с ними эти проблемы, либо подумать о том, чтобы оставить их в друзьях. Видите ли вы эти признаки в себе? Если да, знайте, что изменения возможны. Работайте над исправлением любого негативного поведения, которое вы замечаете в себе. Возможно, сначала вам придется сделать лишь небольшой шаг. Когда вы признаете свою неправоту и искренне извинитесь за нее, у вашей дружбы появится хороший шанс вернуться в нормальное русло. Рано или поздно вы сможете вернуться к настоящей дружбе. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вам понравилось, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им со своими настоящими друзьями. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений, чтобы получить больше подобных материалов. Как всегда, суперспасибо за просмотр!